И возникает вопрос, а где же еще 96%? Где? А еще вопрос, как активизировать этот ресурс. Ну как оказалось, как показала практика, 96% они саккумулированы внутри нас и не используются. Потому что для нашей жизни они не нужны. То есть мы научились делать простые действия. Мы научились. Есть, пить, ходить в туалет, ходить на работу. И мы научились это делать. Этому можно научиться там до 14, до 16 лет. И все. Потом выучиться на какую-то профессию, но никогда в жизни ей не заниматься. Никогда вообще не заниматься тем, чему ты потратил 5 лет своей жизни. В институте получил корочки, а потом в итоге работаешь не по специальности. И этот ресурс используется, знаете, когда вспомните то дело, которым вы очень сильно горите. Прямо горите, привет вас от этого. Я, допустим, люблю выжигать. Я могу сутками выжигать, там, 4 часа спать, брать выжигатель и снова выжигать по дереву. Я кайфую от этого. Я люблю ездить на велосипеде. Меня это зажигает. И вот на это дело я могу вкладывать свою любовь, свое внимание, и оно меня еще больше наполняет. И такое чувство, что у меня откуда-то берется источник энергии. Вот этот источник энергии, он берется из меня же самого. Это не где-то я его беру во внешнем мире, да? а он именно во мне. И когда я нашел этот источник энергии, а о нем написано в книжках, что он кроется у нас внутри костей, это аккумулятор солнечной энергии. В книгах Алексеева так написано, глазами это не увидишь. Как его оттуда достать? Как достать ресурс, которым ты можешь обладать? Оказалось, что те дело, которым я занимаюсь с 2015 года, 2015 год, когда у меня возникли болевые ощущения в пояснице, такие жесткие, что мне неудобно было сидеть, я начал заниматься, узнал, что такое тренажер провило, И может быть, он не так был сделан у меня, как у наших предков, которые действительно его создали, придумали, создали комплекс тренировок. И может быть, просто у нас нет учителя, кто бы взял и принес нам сюда и расписал, как на нем заниматься. Есть книжки, где рассказано, что люди занимались на этом тренажере. И мне пришлось с 2015 года самостоятельно это изучить. Я понял, что когда я растягиваюсь, я попадаю в некое состояние внутренней тишины и покоя. И оно близко к медитации. И оказалось, что это и есть медитация. То есть получается, что когда я нахожусь в тишине, в медитации, ко мне приходят ответы на вопросы. Представляете? чтобы получать ответы на внутренние вопросы и чтобы активизировать внутренний ресурс нужно находиться в состоянии тишины и вот здесь поподробнее правило это инструмент, который вводит в состояние правила, где все правильно как на нем заниматься это отдельный разговор все что нужно сделать растягиваться на правила и во время тренировки на правила каждый человек может получить ответы на свои вопросы главное знать, как это правильно сделать и первое, что вы получаете когда занимаетесь на правила ответы ответы на вопросы, которые касаются лично вас. Сколько стоит ответы на ваши самые сокровенные вопросы? Только вы знаете, сколько это может стоить. Второе. Вы получаете здоровье. Когда вытягивается ваш позвоночник. Все встает на свои места потому что все наши внутренние органы они прикреплены к позвоночнику каждый орган к своему позвонку и когда выстраивается позвоночник в ровную линейку внутренние органы тоже встают каждое на свое место есть определенные рекомендации нужно просто будет если есть желание я вам о них расскажу задавайте вопросы вы получаете здоровье себе третье очень важное Здоровье Близким Ну и хочу сказать Когда вы получаете ответы на вопросы Вы получаете состояние внутреннего покоя Внутренний покой хм, Да? Да? Зачем мне внутренний покой? А теперь ответьте себе на вопрос. Когда последний раз вы находились в состоянии покоя? Когда вас ничего не выбивало из колеи? Не было никаких мыслей? Состояние близкое, когда ты приходишь в лес один, садишься и слушаешь пение птиц, слышишь, как муравей ползет по дереву, чувствуешь ветер, листья, шелест листьев, запах леса такое умиротворение и ты понимаешь, что все находится в гармонии все прекрасно и смотрите когда я получил ответы на свои вопросы а самый главный вопрос кто я и зачем я живу и когда ты понимаешь ответы на эти вопросы все остальное выстраивается Все приходит в равновесие Все приходит в состояние правила Все правильно Мы в своей жизни двигаемся Ну немножечко не по тому пути, наверное, в основном Для достижения каких-то целей, материальных задач Покупки квартиры, машины И когда ты этого достигаешь, ты понимаешь, что радости, счастья нет в этом а именно в состоянии внутреннего покоя и тишины у тебя все это присутствует понимаете? и это самое главное и когда человек говорит почему твой тренажер стоит дорого я всегда его спрашиваю пять ты получаешь жизнь жизнь в состоянии внутреннего покоя Жизнь, когда ты знаешь, зачем ты живешь Жизнь, когда есть здоровье у тебя и твоих близких Сколько стоит один год вашей жизни? Один год Сколько стоит один год вашей жизни? Задайте себе этот вопрос Потому что, когда встает вопрос о жизни вас или ваших близких Ты готов потратить все деньги, которые у тебя есть Но не надо до этого доводить Не надо использовать пословицу Пока жареный петух не клюет. Да, или пока гром не грянет, мужик не перекрестится Пока гром не грянет, мужик не перекрестится Не надо до этого доводить Действуйте уже прямо сейчас Занимайтесь на тренажере вы поймете, какой ресурс у вас есть, и вы его сможете раскрывать в себе. Это бесценно. Друзья, это просто бесценно. Посмотрите отзывы людей, кто занимается на тренажере, кто уже этого достиг. Это не страшно. Поэтому, когда мы даем возможность приобрести этот тренажер, это золотой тренажер. Золотой тренажер, на котором ты можешь заниматься самостоятельно он вообще универсальный он есть и с лебедкой электрической и с лебедкой ручной и с грузами он универсальный ты можешь заниматься на нем как хочешь один или с напарником но плюс что ты получаешь еще пошаговую инструкцию как на нем заниматься и с каждыми людьми с детьми со взрослыми с женщинами и силовые тренировки и оздоровительные программы все здесь есть и он полностью упакован для того чтобы это занятие приносило вам удовольствие и это в первую очередь для тебя не для меня не для бизнеса но для тебя когда ты сможешь свой ресурс усилить и открыть себе еще хотя бы хотя бы плюс 25 процентов тем тем 4% да ты будешь просто гений ты просто будешь материализовывать вещи из пространства ты будешь волшебник но это путь добро пожаловать в новую реальность кому нужен классный тренажер будет ссылка, как наш тренажер выглядит обращайтесь, заказывайте и будьте первыми кто в вашем городе будет заниматься. Всех благ. Это был Михаил Почаев.